они мерцают. То есть человек на какое-то время, в зависимости от режима, который он включил, он становится слепым. Мерцающие очки для тренировки внимания – одна из самых современных технологий для подготовки чемпионов за рубежом и в России. Когда их одеваешь, прям отвлечься на что-то другое невозможно. Центр спортивных инновационных технологий и подготовки спорных команд «Москомспорта» предложил училище Олимпийского резерва номер один новые усовершенствованные методики. С их помощью тренеры и спортсмены точнее проанализируют качество совместной работы. Здесь оценка компонентного состава тела, выявление уровня скоростно-силовой подготовленности, высокочастотные GPS-данные движения, психологическое тестирование, биохимический мониторинг и многое другое. Сделать шаг навстречу тренерам в освоении новых, современных методик и технологий – в вот цель, как ее формулируют представители центра. Необходимо использовать новые технологии в подготовке, которые мы разрабатываем сами и используем мировой опыт, мировое оборудование для того, чтобы повысить результат спортсмену. Впечатление, конечно, интересные, разговора нету, очень много нового, что нам рассказали, и наглядно увидели, что нам показывает. Из этого всего мне бы хотелось, конечно, чтобы взяли конкретно группу спортсменов и как бы их хотя бы месяц-полтора-два за ними следили, контролировали. Вот это было бы хорошо.